часть заварить топ так ну ну ну блять ну зачем не хочу поделиться да поделиться так случайно аркана сет что здесь у нас вообще падает тут моему все арканы ну да и и и и Дамы и господа, всем привет, с вами Dota, и сегодня будем открывать кейсы на тесте drop.ru Я слышал, тут сделали закуп каких-то лютых аркан, вот здесь вот, вот, вот где-то вот, ну, собака где? Вот, 40, 40 аркан, в общем, 40 аркан, постараемся выбить их все, но самое интересное, что здесь есть вот этот вот лысый молодой человек под именем Сергей Дружко и сейчас будем открывать его кейс. Я хочу открыть 10 кейсов, посмотреть, что с этого э, замечательного сундука падает. Э, ну, тут, тут тут нам рисуют, что все очень красиво. Давайте начинать. Я вообще не знаю, 99 рублей стоит сундучок. В принципе, халява, так что посмотрим, посмотрим. Э, ну, конечно, это забавно. Я вообще не понимаю, как Дружко относится к Доте, но то, что есть его кейс, это, конечно, э, в принципе, хорошо. Так, что это такое? Шляпа. Так, шля шляпа, нормально. Нормально, шляпа за 170, но 170 рублей нам не надо а, Идем дальше Я хочу себе догон Догон или аркану, конечно же Так кстати, чуваки, есть что, можете тут скинами пополнять. Я вот тут замечательную такую кнопку нажал, пополнил скинами. И все у меня было хорошо. Блин, что за говно падает. И летают, да как они меня немного смущают. Надеюсь, это от дропа меня отвлекать не будет. Какой-то, какой-то со страшным названием какой-то тигр выскочил за 120 рубасов. Ну, в принципе, он нас окупил, так что меня он устраивает. Какой же кейс? Пятый, наверное. Мы пока выбиваем всякий шлак только. Так... Так, хорошо, хорошо, хорошо, оставляем. Чуваки, если сегодня что-нибудь годное поднимем, то обязательно это разыграем, поэтому досматривайте это дерьмо до конца и участвуйте в розыгрыше. Там внизу оставите коммент, какой-нибудь там лайк нажмете, подписку, но это стандартная дефолтная тема. Сейчас мы как минимум с Кади уже можем разыграть. Ну или вот этот дрын за десятку, тоже ничего. Но нет, я его продам, думаю, не сильно вам нужен, не сильно вы по нему будете скучать Я на самом деле даже не знаю половину из этих вещей, потому что в доту я давно не играл И поэтому мне даже вот странно, я не знаю, это вот радоваться мне этому дерьму или нет, что это? 11 рублей, думаю, не стоит а, Так, крутим дальше Да-да, хорошо продал Блин, если арканы сегодня не заберем, чуваки, то это будет полное говно Потому что без Аркана ролики неинтересно будет смотреть Так, так, ну... Не, ну ладно, догон на Никса. Догон на Никса тоже хорошо. Попробовать снова. Давайте дальше покрутим, не знаю. Ну, уже как минимум Скади и догон мы подняли, так что, э, в принципе, есть к чему еще стремиться, но я уже доволен. Я уже доволен. Дружко есть, мне нравится, советую. О-Майгат, Атафак, Чикин Макнаги. Что это? 220 рублей. Блин, я не знаю, я даже, я хз вообще на кого это? Ну ладно, я продам, потому что, ну вроде прикольно, даже не знаю на кого это героя, хер с ним. Давайте еще один кейс крутанем и пойдем что-нибудь дальше. Попробуем, поиспытываем. Будем сегодня ревизору на дота рулетки, рулетки опен кейсы не знаю, как это правильно называется. Еще один догон, да ну нахер. Так, хорошо, хорошо, догон, все. Меня устраивает, в принципе, дружка кейс. <смех> мне, мне в целом он понравился Давайте дальше пойдем Кстати, бесплатный кейс, чуваки, если вы не в курсе Тут есть бесплатный, мать его, кейсы. Нажимаем вот так, вот тут вылазит какой-то Типа там, здрасте, добрый вечер У меня большой монитор Опа, все, закрываем Бесплатный кейс, если хотите, заходите Что-нибудь убивайте. тут падает всякая Годнота, наверное, я, честно говоря Немного раз проверял Так, еще один, ну ежедневно Давайте напоследок чтобы вы уже знали о всем, что тут творится. Например, вот этот ежедневный кейс, это каждый день ты крутишь, и, и все у тебя классно. Но дроп можно только продать с этого сундука, поэтому не очень классно. Только аркану... <laughs> не, я думал, аркану упадет бесплатно за 0 рублей. Нет, 5, 5 рубасов нам упало, ну и ладно. А, как бы бонус такой, ежедневный. Так, что это? Случайная легенда пропал, вернись. Давайте сюда и зайдем. Что-то здесь нечистое творится. Uh, я хочу себе, не знаю, вот этот Rotten Stage, он тут в первом стоит и он тут самый классный, я уверен в этом Если он упадет, я просто подпишусь на паблик дропа. Uh, падает нам какой-то пудлинг Пудлинг, падлинг Не, 11 рублей это, конечно, не круто Легендари uh, мне не нравится, давайте что-нибудь другое искать Аркана или смерть, чуваки, блин, это на самом деле лучший сундук вообще в мире Потому что ты просто вот так нажимаешь и все и у тебя либо аркана, либо ты идешь нахер. И мне эта концепция, в принципе, очень, очень нравится. Потому что все время ты, когда открываешь сундук, ты все равно хочешь 2-3 шмотки. Все остальное тебе нахер не надо. А здесь просто до минимума. свели. Либо аркана, либо идешь нахер. И <соценно> я иду нахер. Ладно, давайте на... На кого? На SF попробуем. SF ⁇ это хороший парень. Красивый, огненный. Мужик. Так что, если мы выбьем себе скин на него, то будет все очень круто. Блин, сколько аркан крутится! И сейчас, и сейчас на, на смешки пойду, да? Блядь! Ну, сколько можно, чуваки? Две арканы я уже потерял потенциальных. <с> Третью не хочу. Давайте... Хух! давайте на фантомку. Давайте на фантомку, классный герой. И почему бы, в принципе, не открыть? Поехали. Аж медленно что-то раскручивается. Я уже хочу, типа, ну, экшен-экшен. А тут анимация идет 15 лет. Я успел бы куда-нибудь сходить, чайся заварить. Топ! Так, ну Ну, блядь, ну зачем? Не хочу. Поделиться, да, поделиться. Все, продать. Ладно, чуваки, тут не везет, повезет день в другом месте. Может быть. А где нам может повезти? Давайте, короче, заканчивать это говно, откроем что-нибудь. Или. Ладно, давайте, голдун еще. Крутанем. Только золото, в принципе. В принципе, говорят, красиво. Только золото. А, Какой-нибудь Golden Devorling был бы, кстати. Он стоит там что-то 102, наверное, я не знаю. Не, мне-не-не-не-не, не, не, не, не. падает какая-то херня 175 рублей. Да. Чет не кайф. Ну и будем, наверное, заканчивать. Надо, наверное, крутануть что-нибудь подороже, под конец. Чтобы было больше экшона, чтобы было больше каких-нибудь, не знаю, интересных моментов. Веселых, забавных, смешных. С Драгонклав Хуком, например. Очень классные моменты за Драгонклав Хуком, я слышал. Так, фрактал, батлфури. Хорош, хорош, хорош, хорош. Так, оставляем батлфури себе и крутим дальше, мне этот кейс понравился. 800 он стоит или сколько этот хренов меч двойной топор? Разыгрываем, короче, двойной топор, чуваки, уже, вот минимум, короче, двойной топор, разыгрываем, э, ставим лайк, подписываемся на канал, оставляем комменты и через неделю на моей странице. Ну и какой-то медведь нам падает, блохастый, за 150 рублей, вообще неинтересно. Давайте, короче, иммортал Аркана и, и сваливаем. Если ничего уже не выпадет, то и так нормально, потому что Battle Fury подняли, и почему бы, собственно, не остановиться на этом говне. Ну давай, давай, давай, крутись, собака, чё ж так долго? Генуин... генуин блудфизер, ладно, не буду вас английским мучить своим прекрасным. Остановимся на этом. 273 рубля, это конечно круто, но выводить я это говно не буду. Так, случайно аркана сет, что здесь у нас вообще падает? Тут по-моему все арканы, ну да. Хорош, хорош, завезло. Так, ну и все, и под конец закончили демон-итером, мать его. Э, значит, у нас сегодня аркана есть, ролик получился, наверное, хороший, даже если аркан-то упала. Ну и окупились мы тут очень-очень много раз, насколько я помню. Ну, как минимум, раз, два, три, четыре, пять. Раз 5 мы окупились, это хорошо, вроде даже в минус не ушел. Так что, если хотите, он, кстати, да, чувак какой-то с вытащил. Если хотите, заходите, если не хотите, не заходите. Главное, лайк ставьте в конкурсе, участвуйте, чтобы мне подписчиков побольше приходило, это самое важное. Ну и все, буду с вами прощаться, завтра будет новый ролик, так что не забывайте заходить на канал, ставить колокольчики и делать лайки, ну и вы поняли. Все, всем удачи, всем спасибо, всем пока.